Спонсор данного выпуска – BestChange. Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Мониторинг обменных пунктов bestchange.ru подскажет, как менять деньги с минимальными потерями на комиссиях и времени. Привет! Сегодня мы будем с вами смотреть ролик от слезы Сатоши, Рафаэль, который там в криптовалюте топовый чувак. И вот он дал интервью интервью на блокчейн 24 или что это у нас было да, блокчейн 24 слезы сатоши интервью биткоином манипулируют и всякие такие вещи вот у нас есть один фрагмент который я думаю интересно будет рассмотреть вместе с сообществом призм в частности давай э -э, поговорим. вот ты часто говоришь о мошенниках что вообще не только в россии многие проекты являются мошенническими и так далее Почему тебя настолько интересует эта тема? Как ты считаешь, насколько, сколько вообще в целом в криптосообществе, в процентах, да, и в процентах от участников, да, и в процентах от денег, в принципе, мошенничества. Сейчас там DeFi немножко пошел вниз. В целом, вообще, сектор DeFi обрушается. Мне, вот, я вообще, когда я, в принципе, там, в каком-нибудь 18-м году DeFi зарождался, и я на это смотрел, я думаю, боже мой, кем нужно быть, чтобы, короче, это доходное фермерство и прочее, чтобы туда идти, чтобы туда вкладывать деньги, это, ну, откровенный скан, да, прям, ну, слишком очевидно. Слишком очевидно. Как ты считаешь, вообще, мошенничество, пирамиды, и крипта. Насколько это большая проблема? Сколько процентов всего криптосообщества и денег, э, скажем так, мошеннически? Ну, блокчейн. Э, все это просто очень удобно для того, чтобы реализовывать. Ну, вопрос, да, тоже странно. Очень как ты думаешь, сколько? Ну, во-первых, такой статистики, наверное, нету. Во-вторых, как ты думаешь, сколько людей в мире мошенников? Ну, это плюс-минус, к примеру, то же самое все планы свои, там Мавроди печатал бумагу, да, и привлекал офисы по продаже этих я уже честно говоря тогда маленький был особо не знаю точно схему да вот хрень все собачью да а сейчас есть блокчейн который мавроди это наверное культ личности определенный такой был он продавал людям веру ну вот кто-то продает рай после смерти мавроди продавал там 30 процентов в месяц ну на мой взгляд примерно так ты выглядела и у некоторых людей даже поверив в это получилось ну получить от того что они верили очень удобно люди с разных концов планеты могут отдать свои биткоины к примеру и получить за это какие-то фантики непонятные да? это очень офигенный пример рафаэль говорит люди там неважно откуда могут отдать свои биткоины кому-то и получить взамен фантики или обещания какие-то но после этого рафаэль же не говорит что биткоин пирамида из-за этого, из-за того, что на основе этой криптовалюты строятся какие-то пирамидальные структуры, проекты? Токены. Я к мошенникам отношусь с большим презрением. То есть меня прям воротят. Ну, до того, что я никого не хочу обидеть, просто есть люди, которые проводят конференции, к примеру, и... Рафаэль, а если это мошенники, которые наказывают мошенников? Ну, по сути, если ты хоть какого-нибудь человека обманываешь, то это уже плохо. А если ты обманываешь плохого человека, с презрением ты к таким людям относишься? И я знаю, что они защищали мошеннические проект откровенно. Ну, то есть, когда основатель а, мероприятия, а, юрист по образованию позиционирует себя как эксперт-супер-юрист... Это, кстати, уже тот фрагмент, который будет нам интересен, потому что это Туров. Это он сейчас про Турова говорит. Дальше мы из этого отрывка поймем, что это про Турова. Юрист, эксперт. И он говорит, что Туров защищает криптовалюту призм, потому что призм – это мошеннический проект. Кладет руку на бумаге и говорит, я вот эту пачку всю перелопатил какой-то компании, которую вы все называете пирамидой. Призм. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, или жилищно-кооперативный жилищно фонд какой-то там, да, дай нам 10% от стоимости квартиры, через 10 лет ты получишь свою квартиру. Мы разоблачаем такие пирамиды. С Андреем или Старом, канал Железная Ставка, привет тебе, красави. Так, А в чем разоблачение получается? Вот, Рафаэль, ты про призм говоришь, ну, грубо говоря, на каждом интервью, ну, которое я не видел, может, мне только эти интервью скидывают. И все время ты призм, призм, призм, пирамида, парамайнинг, все это фигня, лабуда, выдуманное, этого не существует конкретно по пунктам, по фактам можно разложить, что конкретно пошло не так. Потому что если мы открываем твой канал и смотрим, какие проекты вообще обозревал ты, какие криптовалютные проекты ты обозревал, то получается так, что если у тебя там что-то не зашло, что-то прогорело, да, ну ничего, ребята, так бывает, я всегда вас об этом предупреждаю. Но это ни в коем случае, да, не мошеннические, не скамы, не проекты и все такое. А призм почему-то мошеннический проект и когда юрист говорит что вот есть бумаги в которых написано то что в принципе заявляют разработчики этой криптовалюты это никак не противоречит этим бумагам эти бумаги наоборот это все подтверждают и тут никаких признаков пирамиды я не вижу по бумагам все чисто компания занимается действительно той деятельностью которую они прописали никаких обещаний там пустых и всего остального они не дают то есть не не к чему подкопаться что ты как ты это будешь бить чем ты будешь что отвечать на это какими аргументами пока что их не слышно ну это пирамида потому что это пирамида так я могу сказать ну рафаэль собака потому что он собака ну или что-нибудь другое любое утверждение без каких-либо аргументов а, вот. а такие профессиональные юристы сидят с бумагой. Это же очень убедительно. Я юрист профессиональный, я все документы посмотрел. А, я не выявил ни единого факта, который бы говорил о том, что по бумагам это пирамида. Блять, ты где видел компанию, которая зарегистрирована как пирамида? Ну, а чьи... Ха -ха. ну, конечно, да. По бумагам ты не регистрируешь свою компанию как пирамида. Но зато есть куча пирамид которые по бумагам заявляются совершенно другой деятельностью, в отличие от той, которую они позиционируют. Там Возьмем финика или что там было, кэшбри, они микрокредиты выдавали. Всякую такую лабуду, когда ты открываешь бумаги. Когда ты переходишь на сайт, там вообще совершенно другое написано. Зарегистрированы во всяких офшорах. То есть куча разных всяких несостыковок бывает. Когда ты уже а, просто заявление там, создателя проекта берешь и берешь бумаги, которые они тебе предоставляют, а зачастую их даже нету. И ты понимаешь, что тут уже кардинальное расхождение. В этом-то и разница. Криптовалюта призм зарегистрирована в Российской Федерации. Представляешь себе, если бы они были мошенниками, наверное бы уже органы какие-нибудь определенные ими занялись бы. Но нет, все нормально, криптовалюта призм уже там 5 плюс лет существует. А то, что прописано в бумагах, то по факту криптовалюта призм из себя и представляет. Тут нет, вот ты Мавроди упоминал, 30% в месяц, что тебе прилетит, еще чего-то такого. Тут нет. Криптовалюта призм себя так не позиционирует, это просто блокчейн-проект. В чем эта пирамида? Ты можешь конкретно ответить на вопрос пирамида потому что эта пирамида ну так не подойдет и видно что они заре... ты же специалист ну давай а, покажи свою работу специалиста, расскажи почему призм это пирамида регистрированы по бумагам так что не скажешь что это пирамида но но и деятельностью криптовалюты и призм такая что не скажешь что это пирамида понимаешь а в чем вся проблема для тебя мое слово а грамотного юриста, как бы вроде, да, это такой подталкивающий шаг. Мошенники это используют, конечно. Только прикол в том, что Туров э, Туров говорит то, что он рассмотрел, просмотрел все бумаги, пообщался с разработчиком и говорит, что свои деньги он бы пока сюда не вкладывал. То есть э, это аргумент, да, это он рекламирует пирамиду. Говорит. Это не пирамида, но ну, деньги свои я сейчас сюда не понесу. Круто. Что смотри, там вот этот юрист сказал, что мы крутые, а он, ох, какой юрист, понимаешь? А он, оказывается, дружит с основателями призм. <гум> дружит, оказывается. Когда к ним, ему выслали такую типу бумаг, что из себя представляет призм, потом он сказал, бумаги это ладно, хорошо, мне надо еще какие-то вопросы узнать, уточнения сделать, а как можно вообще с Кем-нибудь с представителем этой компании переговорить, обсудить с глазу на глаз при личной встрече, а не в интернет-переписке а, все эти обстоятельства. И он просто приехал а, к основателю этой компании, криптовалюты призм, и с ним просто обсудил моменты, которые его там может смущали, может какие-то он не до конца понял. Это уже у нас дружбой называется. Все. или есть фоточки слитые в интернете, где Туров там в сауне находится с создателем криптовалюты Призм, еще там где-то отвисает, что он детей его крестил и всякое такое. такого, конечно же, нет. и Рафаэль ничем, к слову, не подтвердит и не подтвердил то, что Туров квалифицированный юрист, он дружит с основателями криптовалюты Призм. ну это просто пустословие какое-то. я таким образом могу утверждать вообще все что угодно я могу там уличить рафаэля во всяких грехах никак это не подтверждая и потом думаете что хотите и к слову к слову у рафаэля уже на канале вот это интервью уже 80 тысяч человек посмотрела с 1 августа да у рафаэля на канале тоже много людей и к слову можно сказать что есть люди которые безусловно без каких-либо сомнений доверяют его словам если рафаэль говорит что это так оно и является так оно и является и ни в чем разбираться конкретно не будут хотя рафаэль даже никаких аргументов не предоставил а, я никого не хочу не хочу переходить на личности, я это никогда не делаю, хотя я эмоциональный человек. А тем более, когда на личности переходят они, да, то есть оскорбляя где-то в публичной среде, конечно, им важно, чтобы мне не верили, или таким людям, как я, которые их разоблачают. Хм. Ну, Рафаэль, понимаешь, в чем дело ты в принципе выглядишь сейчас как туров которого ты разоблачаешь Но туров он хоть а, юрист у него есть образование он в своей сфере посмотрел и сказал что тут все чисто он посмотрел а, сделал какие-то себе заметочки сказал тут вообще все идеально чисто ты там что-то одним глазом непонятно куда глянул сказал да не говно собачье какое-то Почему я вам даже говорить не буду, поверьте мне на слово. Вот так это выглядит. У меня нет интереса тратить всю свою жизнь на разоблачение. Ребята там постоянно пишут в сообществе. А вот... Да, но почему-то всегда Рафаэль при каждом удобном случае вспоминает про майнинг, говорит, это что-то выдуманное. для Рафаэль, если честно, любое слово, любое слово вот в твоем лексиконе, которое есть, оно изначально кем-то было вы, выдумано. Если появляется что-то новое а в научной сфере, еще где-то, новый элемент, там, когда в таблице Менделеева открывался, вообще все что угодно, новая инновация, технология какая-то появляется, представляешь, ей дают название. Ей дают название. И вот про майнинг это такое же слово, новое, потому что нету аналогов. Вот ему дали свое название. Еще раф пирамида. А вот я вложил туда 500 долларов. Блять, они меня обманули, раф, расскажи про это. Да не хочу я посвящать все свое время пирамидам, да? А мой канал просто превратится в канал разоблачителя. Я не разоблачаю. Я хочу заработать и поделиться тем, как... А почему ты тогда все, вле, все время рассказываешь про призм? Вот, ну, ты упоминаешь еще какие-то, да, площадки, которые уже не работают. Которые уже там создатели сидят в тюрьме или люди, которые их представляли. А вот призм это живущий да, проект до сих пор, ты все время говоришь призм пирамида, призм пирамида. Я конечно не думаю, что тебе заплатили, но возможно ты действуешь в чьих-то интересах. Если это не так, то мне хотелось бы увидеть обзор, вообще обзор блокчейна призм. Почему он не имеет права на существование, почему это пирамида, если это самый, блин, прозрачный, во-первых, блокчейн, а во-вторых, справедливый, да. Потому что если ты покупаешь биткоин, у тебя монеты на счету не увеличиваются. Вот у тебя как лежит биткоин, так он лежит. Другие проекты ты тоже берешь. У тебя как лежит эфир, там Солана, да, который, наверное, не скам, да. Терра, что там, Луна, это не скам был, да? рауна вот почему-то про них ты не говоришь что не соскамились они там ребята где-то ошиблись еще что-то вот я часто вижу от аналитиков такие заявления а призм это скам когда ты покупаешь монеты и тебе не приходится платить за комиссию а количество монет у тебя еще прирастает как-то это все странно и Аргументы, вот желательно было бы эти все услышать, когда ты разбираешь блокчейн, разбираешь основу этого проекта, как он развивался, что зачем шло, какая математика у этого проекта, почему это вообще является пирамидой тогда уже можно как-то будет конструктивно разговаривать. Но я уверен, что Рафаэль просто не вытянет. Ну, не вытянет. Он скажет, я на эту пирамиду время тратить не буду. Или еще чего-нибудь. Хотя у криптовалюты призма проявил, появился уже правообладатель. И при желании, конечно же, можно и Рафаэля притянуть за слова, и еще там всяких людей, которые якобы разбираются в теме. Но, видимо, у ребят сейчас другие задачи. И как раз таки Рафаэль с этими людьми мог бы защитить свою позицию. А ребята уже, которые, кстати, предлагали ему провести эфир, аргументированно, развернуто, выслушать его претензии, его обвинения, как-то их подтвердить или развенчать. Рафаэль просто слился, не знаю, что он там придумал, что хайпа ему там жалко, еще чего-нибудь. Ну и, наверное, просто будет обидно на его месте ему обосраться. Потому что если ты там на протяжении уже года или какого-то продолжительного времени заявляешь, что что-то является скамом, обманом, люди, которые стоят во главе этого, они мошенники, кидалы, а потом, разобравшись в этом, признать свои ошибки, ну, может, на самом деле только сильный духом человек. Рафаэль, видимо, таким не является. Вот, в принципе, это мое субъективное мнение. Я считаю его верным. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Будет очень интересно, потому что на самом деле от Рафаэля хейт я заметил в сторону призм. Уже очень давно и аргументации никаких. Ну, нету, нету. Это скам, это пирамида, потому что это скам, это пирамида. Все. Почему? А почему не знаю? Или не хочу узнать. Невежда вот таких еще людей называют. Ну ладно.